Существует сравнительно новая функциональная возможность под названием контроль Wi-Fi. И если он включен, то он будет автоматически подключать вас к обнаруженным открытым сетям Wi-Fi собирать информацию о сетях и предоставлять дополнительную информацию сетям, которые этого требуют. Что это за дополнительная информация? Не совсем ясно на данный момент. Вдобавок, и это сомнительный момент, это может использоваться для автоматического совместного использования вашего пароля от Wi-Fi с вашими контактами из Facebook, Skype и Outlook. И аккаунт Microsoft используется для синхронизации. Вот как описывает процесс Microsoft, когда вы делитесь доступом к вашей сети Wi-Fi с вашими друзьями в Facebook, контактами на Outlook.com или в Skype, они будут подключаться к защищенным паролям сетям Wi-Fi, которые вы выбрали для совместного использования, и получать доступ в интернет при использовании контроля Wi-Fi, когда находятся в зоне действия этих сетей. Таким же образом вы будете подключаться к сетям Wi-Fi, которые они расшарили для доступа в интернет. У них не будет доступа к другим компьютерам, устройствам или файлам, хранящимся в вашей домашней сети. А у вас не будет доступа к подобным вещам в их сетях. Что ж, все это в теории. Итак. Контроль Wi-Fi отключен по умолчанию, но вы можете проверить свои настройки, потому что я слышал, что различные версии систем иногда содержат эту информацию включенной или выключенной. И это зависит от того, какую установку вы сделали. Выборочную или экспресс. Идем в стартовое меню. Параметры. Сети интернет. Там вы сможете увидеть управление параметрами Wi-Fi. И что вам нужно сделать под контролем Wi-Fi? Это отключить все, что там есть. И можем убедиться, что контроль Wi-Fi теперь не работает. И если вы активировали контроль Wi-Fi, то он запросит разрешение на соединение с Outlook, Skype и Facebook. Как видно здесь другие пользователи из вашего списка друзей, то также активировали контроль Wi-Fi Их контактная информация также попадет к вам в совместное использование. Очевидно, что это вопрос затрагивающий приватность и безопасность. Вопросы безопасности данного функционала неоднозначны, потому что большинство людей в любом случае делятся своими паролями от Wi-Fi вручную, записывают их куда-то или произносят слух. Это выдает ваш пароль в любом случае вашим гостям, так что это небезопасно с использованием контроля Wi-Fi, пароль не раскрывается вашему гостю. Собственно говоря, лучший способ обращения с гостями, если вы хотите пустить их в свою сеть, это изоляция и создание гостевой сети в отдельный влан. Так что ваши гости никогда не получат доступ в вашу сеть, или сеть, которую вы используете, и они не будут знать вашего пароля. И мы обсудим эту тему позже. Другие пугающие перспективы в том, что Microsoft, а по факту и любая другая компания, которая начнет делать подобные вещи когда идет сбор паролей от Wi-Fi, они соберут огромную базу данных с паролями от всех сетей Wi-Fi. Это становится огромной мишенью для атаки и компрометации. И вам также нужно будет доверять тому, что эти компании обезопасят эти пароли и не будут делать с ними ничего нежелательного. И тому, что эти компании будут всегда действовать в ваших законных интересах. Так что я бы порекомендовал держать этот функционал отключенным и вместо него использовать гостевую сеть. Мы обсудим, как это делается позже. Windows 7 и Windows 8 определенно доказали, что в вопросах приватности они лучше, чем Windows 10. Но обе эти системы, Windows 7 и 8, всегда имели службу под названием «Программа улучшения качества программного обеспечения» или CEIP. Она предназначалась для помощи Microsoft в определении, что работает, а что нет, так, чтобы они могли создавать улучшения и определять, как решать те или иные проблемы. С этой целью данная программа отправляет телеметрические данные в адрес Microsoft, содержащие информацию о производительности, производительности вашей операционной системы системы и некоторых приложений от Microsoft. Это затрагивает конфиденциальность. Неясно, что за сведения отправляются, и совершенно точно некоторые из этих сведений нежелательны к отправке. Также недавно велась дискуссия о том, что обновления Windows 7 и 8 будут включать схожие средства слежки, как и Windows 10. Но это не показалось правдивой информацией. Что сделали эти обновления? Они изменили набор данных, который собирает программа улучшения качества программного обеспечения. Согласно Microsoft, если вы не установили данное обновление, а большая их часть должна быть необязательной, то если ваша программа CEIP отключена, то, соответственно, телеметрия Windows не будет отправляться в адрес Microsoft. Вы можете доверять этому заявлению, либо не доверять. Мой совет не устанавливайте необязательные обновления, только если вы не проверили сначала, что они из себя представляют и не убедитесь, что они вам нужны. Также нам следует отключить программу улучшения качества ПО. Windows 7 и Windows 8 достаточно похожи. В Windows 7 мы открываем меню «Пуск», набираем слово «Качество». В Windows 8 нужно открыть стартовый экран метра и набрать слово «Качество». Видим эту программу. Изменить параметры улучшения качества программного обеспечения». Кликаем и меняем здесь на «Нет». У нас также стоит этот вариант. Сохраняем изменения. После этого вы больше не будете отправлять данные телеметрии в адрес Microsoft. Есть и другие программы, которые отправляют данные телеметрии. Microsoft Security Essentials, одна из таких программ, это устаревшая версия антивирусного программного обеспечения от Microsoft, которая на моей машине была заменена на защитника Windows. Но если у вас стоит Microsoft Security Essentials, то вам нужно открыть меню помощь, улучшение качества ПО, и отключить эту программу. Далее Windows Media Player. Если запустить Windows Media Player, то вы увидите здесь, что он ранее не запускался. Если пользоваться рекомендуемыми параметрами, то он будет отправлять данные телеметрии. И если выбрать настраиваемые параметры, то вы увидите, что здесь довольно много настроек, которые нужно отключить от общения с интернетом. И, конечно, это отключит функционал. Показывать сведения из интернета, содержимое мультимедиа, обновлять музыкальные файлы, получая из интернета сведения о мультимедиа автоматически скачивать права использования при воспроизведении и синхронизации файла. Если вас волнует приватность, вам не нужны все эти вещи. А вообще, перед тем, как я нажму «Далее», вам нужен этот Windows Media Player. Я имею в виду, это не лучший выбор, если вас волнует конфиденциальность. Я бы порекомендовал VLC. Установите и используйте его взамен. Это гораздо более лучший вариант и гораздо более лучшее приложение. И оно бесплатное. Если мы нажмем «Далее», нам нужно открыть меню «Инструменты», «Параметры», вкладку «Конфиденциальность». Я нажимаю Alt, «Файл», «Инструменты», «Параметры», вкладка «Конфиденциальность». Снимаю выбор этих пунктов. И вот программа улучшения качества ПО. Убедитесь, что она отключена. Закрываем это. Некоторые из вас могут по-прежнему пользоваться Windows Live Messenger. Он у меня не установлен. Он также отправляет информацию в Microsoft. Неизвестно, какую именно информацию о ваших разговорах он отправляет, но вам определенно стоит отключить его. Параметры. Там будет настройка конфиденциальности. Необходимо снять галочку разрешить Microsoft собирать данные о вашем компьютере» и о том, как вы используете Windows Live. Также Офис. Офис отправляет данные телеметрии. Все, начиная от Офис 2010 для десктопов и выше. У меня не установлена копия этого софта здесь. Нам нужно зайти в меню «Файл». Параметры. Центр управления безопасностью. И кликнуть на параметры Центра управления безопасностью. Далее параметры конфиденциальности. Снять галочку с участия в программе в целях улучшения Office. Все зависит от установленной версии. Это может звучать как отправлять данные о вашем использовании и производительности программного обеспечения Office в целях улучшения качества программы Microsoft. Убедитесь, что это отключено. В целях безопасности вы также можете удалить определенные обновления, как и всегда я рекомендую сделать бэкапы. Погуглите KB номера. Каждый из тех, которые я сейчас вам покажу. Все эти обновления были предложены для отправки телеметрических данных. Некоторые из них заменили друг друга. Но погуглите на этот счет и выясните, что они из себя представляют. Если запустить эту команду, произойдет удаление обновления. Запускаем CMD, вставляем туда эту команду, происходит удаление обновления. Для пущей уверенности вы можете удалить все эти обновления. Вы можете заблокировать уведомления об обновлении до Windows 10. Вот ссылка. Следуйте инструкциям. Это официальная страница Windows, на которой говорится, как отключить уведомления о Windows 10. Если вы понимаете, что вам нужно немного больше помощи, то обратитесь к этому веб-сайту. Там в картинках рассказывается, как отключить эти уведомления. Третий вариант. Если этого недостаточно, и вас по-прежнему донимают всплывающие окна о Windows 10, есть бесплатная утилита, которая поможет удалить и отключить уведомления «Получить Windows 10» на Windows 7 и Windows 8. Это панель управления GWX. Скачайте и установите ее. Надеюсь, я слышал хорошие новости на этот счет. Если вы выполните инструкции предоставленные здесь, и внесете соответствующие изменения, то все должно быть в порядке, и вы перестанете получать уведомления о Windows. MacOS 10 также имеет проблемы с конфиденциальностью. Давайте я покажу вам видео. Думаю, это будет хорошей демонстрацией. Что это за проблемы? Apple выпустили новую операционную систему на прошедших выходных, и в ней мы обнаружили неожиданные особенности, о которых, я подозреваю, большинство пользователей хотели бы узнать. Например, простой вывод поиска Spotlight – это средство для поиска файлов в вашей операционной системе. Теперь передает ваше местоположение и название файлов, которые вы ищете в адрес Apple на постоянной основе. Вы можете заметить, что ваше местоположение передается в Apple даже несмотря на то, что вам не показывается соответствующая иконка с уведомлением. Они решили утаить это уведомление под предлогом того, что пользователи будут перегружены слишком большим количеством сообщений с уведомлениями. Это означает, что если вы согласитесь использовать службу геолокации, то вы также согласитесь на передачу сведений о вашем местоположении в apple вы также можете заметить что эти сведения отправляются даже до того как я начинаю набирать текст по ходу набора текста наши нажатия клавиш отправляются в apple одно за другим я ищу на своем компьютере документ под названием секретные планы который слил мне обама а apple получает информацию об этом вместе с моим местоположением и пользовательским ID, который является уникальной строкой из букв и цифр используемой для моей идентификации apple говорят нам что это значение меняется каждый 15 минут. Но нам приходится верить в то, что новое значение не привязывается к предыдущему. Опять же, они получают информацию о нашем местоположении. Можно со всей определенностью сказать, что мы находимся здесь, в офисе Washington Post, основываясь на передаваемых координатах. Чтобы отключить эти вещи, сначала нам нужно зайти в системные настройки. Далее открываем Spotlight. В Spotlight мы видим все места, в которые он заглядывает, чтобы осуществлять поиск для вас. Это может быть очень полезно. Однако это может быть и проблемой конфиденциальности, как вы могли только что убедиться. Вам определенно стоит отключить предложение Spotlight. Также результаты поиска Bing. Все остальное целиком на ваше усмотрение, отключать или нет. Но я бы рекомендовал отключить как минимум эти две функции. Вам также следует отключить предложение Spotlight в Safari, если вы, конечно, его используете. Запустите Safari, откройте настройки, кликните на вкладку «Поиск», и затем нужно снять галочку с этой функции. Как это уже сделано здесь. Эта функция должна быть отключена. Включить предложение Spotlight. Есть отличный веб-сайт, который я бы порекомендовал вам. Вот его URL. На нем представлено большое количество информации о проблемах конфиденциальности в MacOS 10. По этой ссылке вы получите еще больше деталей. Здесь на GitHub также представлен специализированный инструмент — NetMonitor. Он отслеживает поведение, при котором система стучится на сервисы Apple, или третьих сторон. На данном сайте вы можете скачать скрипт на Python, который автоматически отключает все настройки, связанные с приватностью. Здесь видим этот скрипт. Если вы знаете Python, то сможете понять, что именно он делает. Python не особо трудный для понимания язык. Вы вполне сможете разобраться, что делает данный скрипт. Чтобы запустить этот скрипт, вам нужно набрать слово Python, и затем название скрипта. В нашем случае это fix.defeas.macos.x.py и затем мы получаем сообщение «Все сделано». Убедитесь, что вы разлогинились, а затем снова залогинились, чтобы изменения вступили в силу. Питон устанавливается на Mac по умолчанию. И одна вещь напоследок. Вам нужно получать уведомление о том, когда используются службы геолокации. Это можно настроить, перейдя в системные настройки «Защита и безопасность». Вам придется разблокировать здесь «Службы геолокации». Внизу системные службы. Подробнее. И затем, если мы нажмем сюда, показывать иконку геолокации на панели инструментов. В случае, если системные службы запрашивают ваше местоположение. Суть в том, что если Apple захочет запросить ваше местоположение, система оповестит вас об этом. Нажмите Готово. озвучка для